В нынешних рыночных условиях китайские бренды становятся в России все более востребованными. Они набирают популярность такими темпами, которые еще недавно показались бы фантастикой, причем совершенно ненаучной. Но кто прежде мог предположить, что в какой-то момент кроссовер Cherry Tiggo 4 окажется у нас популярнее и Hyundai Creta, и даже Kia Rio? Можно возразить, что это результаты всего одной июльской недели, но сам по себе такой расклад все равно глубоко символичен. Впрочем, китайские производители понимают, что без новых дров всякий огонь рано или поздно погаснет, а потому активно работают над повышением лояльности российской аудитории. Ну а лучший способ воспитать и поддерживать благосклонность публики — это дать ей возможность прикоснуться к живым автомобилям. И не просто прикоснуться, а как следует испытать их в деле. Именно для этой цели компания Cherry придумала фестиваль Cherry Cool Summer, который недавно прошел в столице. Посетителям представилась редкая возможность протестировать автомобили Cherry в самых разных условиях эксплуатации, включая достаточно сложные. Для ознакомления компания предложила три кроссовера. TIGA 7 Pro, TIGA 8 Pro и TIGA 8 Pro Max. Все желающие могли прокатиться на этих машинах по гоночному треку, дабы оценить динамику и маневренность техники «Черри». Однако наиболее интересными были испытания внедорожных возможностей. В частности, можно было убедиться в устойчивости автомобилей при движении с сильным боковым уклоном. На людей, не слишком подготовленных, это испытание часто производит сильнейшее впечатление. С непривычки кажется, что еще секунда и машина просто упадет на бок, однако этого, разумеется, не происходит. Другие искусственные препятствия позволяли убедиться в достойной геометрической проходимости кроссовера в черри, испытать выносливость и комфорт подвески, а заодно выяснить, как машины ведут себя в случае диагонального вывешивания. Для рядовых пользователей, которые в жизни старательно избегают подобных ситуаций, это интересный и далеко не бесполезный водительский опыт. С другой стороны, в российских дорожных реалиях даже городским кроссоверам жизнь подкидывает серьезнейшие испытания. Если вы пропустили мероприятие, сильно переживать не стоит. Cherry Cool Summer не закончилась. Наоборот, все только начинается. Такие фестивали пройдут во всех городах, где есть официальные дилеры компании Cherry. Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте cherry.ru, а по остальным вопросам обращайтесь к ближайшему дилеру.